В начале начало было лишь великое ничто, и не было в нем ни света, ни тьмы, ни времени, и было ничто огромным, весьма его желало творить и заполнить себя. И из ничего родились начало и конец, и наречено было начало пламенем, и давало оно жизнь свету, и наречен был конец видения, и нес он погибель свету, и все, что не было светом, то было тьмой, и породило пламя сердца, чтобы воссиять еще ярче, и из сердца пламени родились слова — и первые слова были у каждой истории есть свое время и стало время. И вторые слова были у каждой истории есть свое место и распростерлись небеса над мирами. И посияли в небесах звезды внутри миров и между ними появились места. И третьи слова были у каждой истории есть своя душа и стали души. И некоторые души жили без облика, а другие жили в великих обличьях, иные в малых и среди прочих люди имели малое обличия. И узрело видение все это, людей тогда числом было тридцать семь, и пришло видение к самому младшему из людей, и даровало видение ему знания, и получило вместе со знанием силу. И пришло к нему безумие вместе с силой, и нарек младший из людей себя зверем небесным, и стал править над другими людьми. И встревожилась пламя, ибо знала, что зверь небесный приведет души людей к погибели, и изгнала пламя зверя небесного прочь от людей, дабы не навредил он их душам. И опечалилась пламя, ибо не желала оно вреда, и поступала так, чтобы оградить людей от вреда. И нарекло себя пламя именем Панглас, ибо в сердце его в первый раз испытала печаль. И ходил Панглас среди миров и среди людей и среди душ, и всюду, где мог, он предотвращал беду. И куда бы ни пошел Панглас, везде он оставлял словам. И к другим новостям. Данный документ был прикреплен к электронному письму, полученному отцом агента Грина. В письме говорилось, что он должен немедленно передать этот документ своему сыну. Кроме того, она заканчивалась фразой «Дас есть все путем?» Отправитель неизвестен. Объект номер. Первое в этом году солнечное затмение можно будет наблюдать этой ночью. Класс объекта. Игрушка-давилка, которая действует и так, и этак. Особые условия содержания. В Австралии трое мужчин украли пингвина после того, как поплавали с дельфинами. Гигантские черви уничтожили крупную партию автомобильных покрышек. Президент меняет колеса на винт. Правительство велело мясу дешевее. Описание. На тропическом острове обнаружили труп неизвестного науке существа – динозавры, пилоты НЛО. За продажу марихуаны задержан водитель детского паровозика. Кирзовые сапоги редкой серии скупают за огромные деньги. После удара молнии сантехник выучил французский язык – разрушительная энергия сумеречного сознания панцирных рыб. Немецкая овчарка попала в ДТП, управляя автомобилем своего хозяина. Спор о творчестве Канта в очереди за пивом закончился стрельбой. С китайской фермы сбежали 2 миллиона тараканов. Компания пьяных лосей стала причиной многокилометровой пробки. Техасские полицейские покатали свинью в машине. Приложение Почему из страны тайно вывозят грудное молоко? Как стать негром за 15 дней? Клоун-садист выращивал коноплю в прямом эфире. Трое медведей на джипе похитили человека. Снятся ли чубакаврам электросвинги. На кладбище нашли мертвого человека. Кто изобретет будущее? Да не нам мозги ебут, иначе не скажешь. Доктор Карлайл